всем привет дорогие друзья с вами канал крипто в этом видео расскажу про новую интересную монету называется card buyers эта монета будет интересна и майнерам и людям которые инвестируют в мастер и в пост майнинг здесь в общем что у нас по монете монета у нас на алгоритме NeoScript. всего монет 60 миллионов при маленький всего лишь один процент в принципе так как будет адекватный при у них идет что еще у нас высокий рой об этом расскажу немного попозже, как я планирую очень быстро сделать пару иксов и заработать на данном проекте. Также время блока 60 секунд. Минимальное время созревания получается 12 часов. Это у нас идет на стак. Что у нас еще интересно. Монета уже есть на CryptoBright. Монета у нас есть на MasterNode Онлайн, Там два вида MasterNode. В общем сейчас я вам все буду рассказывать дальше. Также вам сейчас еще расскажу для чего создана данная монета. Здесь у них есть социальные сети. И сразу мы перескочим на Bitcoin Talk. Здесь есть на русском языке ветка. Созданная 19 числа. Хотя сама монета анонсирована 16 числа. Но тем не менее, как вы бы позаботились о многих переводах на разные языки. Так что было нам проще понять, что к чему да как. В общем, для чего эта монета? То есть для безопасных покупок. С помощью подарочной карты, как видите, можно будет в Steam, в Apple расплатиться в магазинах на Amazon и даже как игровой карты типа Google. То, что децентрализированная и анонимная криптовалюта, это и так понятно. И главное, что открытый исходный код. В принципе, это почти как и везде. И здесь есть фаза пова. Она идет у нас до 20 тысячного блока. Сейчас у нас блок там 9,5 идет. То есть, грубо говоря, еще осталось 10 тысяч блоков. Сейчас я вам опять об этом же расскажу. Честно говоря, мужики, я эту монету не майнил. манить я ее лично не собираюсь. Я чисто хочу сделать ноду. Это как для меня вариант. Так что можете сами попробовать поманить, Рассказать, как она майнится. Написать там в комментариях. Ли выгодно, допустим, ли ее майнить. Либо сразу инвестировать. В общем, об этом напишите в комментариях. Также смотрите, мастерноды с 3000 блока стартуют, то есть они уже работают, как я говорил, последний 20000 блок у нас для майнинга, так что можете попробовать, рассказать что к чему. Опять с этим немного пролетаем, идем дальше, вот здесь у нас дорожная карта, то что они здесь сделали выход на биржу, все у них анонсировано, все это хорошо. И есть они также на ноде онлайн, также у них есть кошельки под все виды операционных систем. Дальше у них разработка веб-кошелька, Android-кошелька, запуск бета-магазина, запуск официального магазина. Довольно-таки интересно. Посмотрим, как этот проект будет двигаться. Ну, а нам надо посмотреть, как мы на этом сможем быстро заработать. В общем, как у нас идет награда за блок? С 10 тысячного блока начинается награда за блок 2 монеты. У нас на по будет 20% на мастерноду идет 80 процентов ну и потом начинается с других скажем так блоков чуть-чуть другая идет награда и здесь у нас два уровня мастерноты как сразу видите написано какая идет награда с тем как сейчас большой рой окупаемость по крайней мере на этой мастерноде будет за один день это очень большой рой так что можно будет очень быстро окупиться Опять же, здесь уже у нас как бы все ясно, все понятно. Это мы также пропускаем. Заходим на блок Explore. Смотрим, как я и говорил, 9500 блоков у нас уже прошло, уже позади. То есть, еще впереди 10 тысяч блоков. То есть, соответственно, это тысяч монет. Кто как их накопает, это уже виднее вам будет. Также вот первого уровня мастернода, который на 1000 монет стоит. 936 долларов, как видите. Стоимость одной монеты там у нас выходит 93 цента. Ну, округлим. Пускай, грубо говоря, 1000 долларов, да. Но здесь у нас рой идет 3 дня. Монета совсем недавно появилась на бирже. Цена у нее, как видите, хорошая. Но окупаемость 3 дня. Как бы 3 дня есть 3 дня. Я не особо люблю долго ждать. Поэтому я там... С людьми скидывались в шарит ноду. И мы запускаем ноду. Вот такую вот. Мы договорились, решили запустить ноду сразу на 5000 монет. Как видите, она не маленьких денег стоит. В общем, я лично своих туда монет 500 вкину. Возможно, получится еще чуть больше. Как видите, окупаемость у нас за один день. То есть запустили ноду. Она у нас быстренько копает монет еще на одну ноду. И тем самым мы, получается, уже делаем x2. Мы возвращаем свои деньги и еще зарабатываем. В принципе, пока цена хорошая, можно пробовать. Даже если цена немного просядет, все равно мы свои деньги отобьем 100% и заработаем довольно-таки тоже неплохой процент. Ну, будем смотреть, наблюдать за этим, как будет все получаться. Расскажу потом что у меня лично получится, сколько я на этом заработаю. Возможно, у нас нода поработает даже 2 дня. Но, опять же, за этим будем наблюдать. Так что, переходим дальше. Попадаем мы на биржу. Как видите, у нас здесь на бирже цена довольно-таки неплохая. Это с самого запуска. Просто изначально цену как бы завысили, потом она послилась. И сейчас она более-менее Устаканилась. Как видите, у нас оборот за сутки идет 3 биткоина. Это довольно-таки хорошо. А сутки, как бы, я не знаю, можно сказать, только начались. То есть, по стечению суток, тут, я думаю, оборот будет, наверное, биткоинов 6, а то и где-то около 10. Ну, не будем пока ничего загадывать. Посмотрим, как у нас все будет получаться. У меня вот уже 100 монет есть. Я опять же жду, пока ко мне приедут... Скажем так, биткоины на эту биржу, чтобы я прикупил еще монет. И тогда с пацанами потом, скажем так, запускаем шарик ноду. И потом я вам уже расскажу, сколько и как мне получится на этом заработать. Но а вы, мужики, пока думайте. У кого фермы, можете попробовать помайнить. Честно говоря, я же не пробовал майнить. Поэтому как насчет майнинга, я не знаю. Но всегда можно запустить либо ноду, либо... Скажем так, постмайдинг. Ну вот, как видите, если у кого-то нет больших денег на вложение на ноду самую крутую, скажем так, которая на 5000 монет, которая стоит почти пятерку зелени. Не знаю, может кто-то может себе позволить, либо с кем-то скинуться запустить ноду, которая на 1000 монет. В принципе, можете там в Дискорд, в каналах тоже есть шарит ноды собирают. Пускай там даже в кенте свои 100-200 долларов через эти же там 3-4 дня, так как сейчас нот, я думаю, в ближайшую неделю должно появиться очень много. Так как цена хорошая и рой тоже хороший. Как же, точнее так же, опять же я говорю, это как бы быстрая инвестиция. Быстро вложили, быстро разобрали, заработали, все остались довольны. Так, ну в общем, мужики, у меня пока на этом все. Пишите свои вопросы в комментарии. Надеюсь, поддержите видос лайком. А пока у меня все, так что давайте подписывайтесь на канал. Всем удачи, всем профита, всем пока.